Добро пожаловать в новый сюжетный сезон выживания. Поехал. Нашел тут я одного челика. Он нам говорит, привет, мое имя Эйтер. У нас есть два варианта выбора. Кто ты и где я? Давайте выберем, где я. Он нам отвечает, ты находишься в вечном городе. Это твоя стартовая локация в этой сборке ну логично. Ты можешь, ну бла-бла-бла, ты можешь здесь и все такое. Давайте все же сейчас спросим у него, кто ты. А... Меня попросили встретиться с вами. Окей, ну на этот вопрос, этот вопрос, где он уже нам ответил. А... Кто попросил тебя встретиться со мной? Мигуэль, рассказчик, рассказчик истории. Он живет в доме позади меня. Встречся с ним. Что у нас есть вопрос? Что я В чем я нуждаюсь, чтобы продолжить? Я могу дать. Я могу дать тебе, ну не подсказку типа, я могу дать тебе помощь в прохождении данной сборки мода. Это работа Мигуеля, но я могу дать тебе кидстарт, на котором мы видели на серверах, и дать что-то еще. Сори. Ладно. Дай мне стартовый э, хит. Так, смотрите, у меня в инвентаре появился какой-то стартовый набор. И в чате высветилось вот это. Стартап. Получите стартовый набор. Понятно. А теперь как его использовать, объяснить, пожалуйста. Нажать можно. На... О! М -м -м -м, одежда, ладно. Допустим. Так, я нашел этого Мигуэля, давайте с ним поговорим. Привет, мое имя Мигуэль, и я рассказчик истории. Я персонаж, который, который знает который знает о всем и обо всем. Как то странно звучало. И я помогу тебе пройти данный мод сборку. Если ты, конечно, Если ты согласен, конечно. Мне будет приятно работать с тобой. Или для тебя. Окей. У нас один вариант ответа. О, господи. Ладно. Ладно. Слушай, когда я был еще молод, я нашел огромную крепость. Где-то в лесу или на равнине. Я точно не помню. Когда я попытался войти туда, меня встретила огромная толпа монстров. Я сбежал оттуда и только несколько... И только... Много лет спустя я узнал, что это вообще было. Лабиринт Яркого, если честно. Вивид. Лабиринт Вивида. Давайте так будем переводить. Да ладно. Он... А, а да. Э, Вивида. Лабиринт Вивида. Он бог жизни. Насколько тысяч лет, на... Сколько тысяч лет назад один из людей убил свою дочь, а потом сошел с ума. Он умолял искоренять э, поселение за поселением бывает э, людей пока другие боги не зачили его в этом лабиринте надев маску которая превращает его в статую единственным материалом под которым маска начинает это мысльным э, предметом который можно разрушить эту маску является кабальтовая кирка на. Ну, он нас предупреждает, что там невероятное количество монстров. Так, то есть нам надо как-то пробраться в лабиринт Вивида. Лабиринт этого бога, да? Ладно. Поехали. Э, у нас есть два варианта. Окей, я согласен. I'm sorry, да-да-да. Я должен то то-то-то-то-то. Ну, давайте согласимся, естественно. Окей, я жду тебя. Так, тип. И теперь что? Мне надо делать, извините. Я просто не совсем понимаю. Кстати, еще перед записью я заметил вот эту пирамиду. Что-то это вообще такое, я не знаю. Ну, давайте -то. пытаемся туда пробраться, меня уже попал Помогите. О, господи, это что такое? Там был, короче, какой-то паук. Ребят, ребята, ребята, ребята, дайте мне. Ну нахер, отец. Ладно, сейчас попробую поспать и потом уже продолжить. Так, ладно, ладно. У меня был какой-то подсолнуховый паук. Как я понял, его наверняка стоит иди нахер. Не, я теперь боюсь пауков. дура! Но там у меня еще пустит старт мой иди нафиг я вообще как-то так убить вообще без ничего сейчас попробуем смотрите, нам из него что-то более полезное выпало, сейчас посмотрим что там я вроде вижу какая-то монета так все по порядку а, бронзовая монета что это такое, если честно пока что не знаю семена чая терра Тера -осколок. Чё терра Осколок. Что такое Тера? Объясните мне, пожалуйста. Э -э так. А, это у нас уже было, оказывается. Прикольно. Так, ладно. Спан -по, -э по это поставил, поэтому отправляемся куда-нибудь туда. Кстати, нашел еще какой-то один дан. Что это такое? Я вообще не понимаю. Кстати, давайте попробуем это сломать. Если я это, конечно, сейчас правильно делаю. О, слушайте, вот а там правда что-то есть. Тут у нас а, золотой слиток и хлор. Интерес, интересно. Так, ну это мне уже было, наверное. Угу. И все что ли? Ладно, надо, может я чего-то не заметил, так что пойдемте дальше. Смотрите, нашел какой-то еще новый блок. Я вообще не понимаю, что это такое. И это у нас. Куст голубики. Интересно, смело? Ну и тут аналогично. Мне кажется, какой-то или что. Потому что их правда очень много стало. Вы просто посмотрите на этих коров что они сделали с их глазами. Я не Ай! <реклама> а Идем, несколько коробочек. Кстати, я походу нашел улей, потому что вижу там пчелок. Вот... Да, вот он, улей. Кстати, может когда-нибудь и пригодится. Ставим тут еще одну точку. Смотрите, хотя бы нормально, пчел сделали. Прикольно. А вот, кстати, со сменюхами проблемы даже как с кровыми. Вот, что-то ходим, мир смотрим, а самое главное не делаем. Нам надо хотя бы как-нибудь развиться. Смотрите-ка, я там уже вижу новый даундж. Кстати, это и есть та пирамида, которую мы с вами видели в деревне. Слушайте, Меня напрягает больше всего вот это. Давайте по как-нибудь это быстро сломать. У меня кирка да есть. Но не уверен, что Иди на фиг, Да, блин, ну иди на иди нафиг. иди нафиг. иди на иди на фиг, иди на фиг, иди на Так, помогите мне, пожалуйста, шо он делает. Я умирать не хочу, так что валим из этой пирамиды, потом как-нибудь ее залутаю, когда хотя бы немного развития пойдет. <свеч> Покушаем яблоки. Кстати, посмотрите, вот кого я нашел. Тут собаки есть. Смотрите, как собаку нарисовать. О. Вот. Господи, что с тобой сделать, Билаш, как их тебе изуродовали, да? Да, это жестко. Что это вообще такое? Тут можно переплавлять руду. Понятно, поэтому сейчас пойдем, например, в этот дом, потому что мы тут уже все разгромили. Спокойной ночи. Чудесное, какой чудес Я. Ну и кстати, на этом я уже буду заканчивать сегодняшнюю серию, потому что она получилась так довольно большой, довольно удивительно для вас. Поэтому спасибо за просмотр, всем.